Каска. Весна веселушка. Голова седьмая. Все проснулись и всем хорошо. Мышки перестали так сильно воровать сыр ночью. Потому что теперь они в любой момент могут украсть. Сколько им надо сыра. Не надо запасно воровать. Все друзья и зверь в округе вообще стали не злыми. Они теперь сами сыр отдают. Мышка попросит сыра. Она сама отдает своего хранилище кусочек сыра. Потому что мышки больше не надо. И мышки не воруют, и радостно, что у них хранилище не теперь. То есть получается то, что весна не пуг... Теперь сова не пугает ночью мышек, делает двойное добро. Мышек... Мышки не пугаются, поэтому дольше живут теперь. Хранилище от от, от испуга мышек не не пустошеет, потому что мышки пугались и делали так, что хранилище пустым становилось. И сова вредительницей занималась, получается. Теперь сама может ночью спать. И мышки могут не пугаться. Вообще, без страха теперь весь лес живет. Всем хорошо и радостно. Только улыбки в этом лесу и радостное настроение цветут. Потому что все с друзьями, все дружат с друг другом. Как-то так получилось, что весь лес друг друга знает, а их там очень много зверей. И все друг, друг, друг с другом дружат. Козел помогает всем, молочко свое дает. Ну... Он может давать молочко, потому что он хороший козел. Он волшебный. Он может ухаживать за всеми, молочко давать всем, а мышка может из этого молочка сыр варить и сырный салат делать. И всех угощать этим. Все радостно живут. Правда, сова думает, как-то смысл моей жизни исчез. Почему-то я должна была всегда пугать, и теперь я должна веселиться и радоваться. Наступает вечер, и все начинают прятки играть. Это короткая игра, все звери играют в прятки. А один кто-то из них ищет. И в этот раз была, был ужик, кто искал всех. Змея очень ловко искала всех зверей в лесу. Она выбраться все чувствовала. Немножко кто-то пошевелился, и сразу она чувствовала его. Сейчас... Козел немножко рогами пошатался от ветра. И змеяли. Ловко-ловко его нашла. нашлась. И теперь они искали оба зверей. И получилось так, что игра очень быстро заканчивалась. Они очень дружно и ловко искали друг друга. И получилось, что некоторые звери подыгрывали. Немножко шумели. И получалось очень быстро. Игра заканчивалась. Все очень радостно жили. Все хорошо играли. Молоко коза пила свое же. Коза тоже была подружкой козла. Козлиха приходила и развлекала всех друзей. Она ухаживала за всеми. Всем плед связал большой-большой, на целый лес гигантский плед, чтобы все могли на него лечь и лежать. Убрала клопов всяких, точнее, она их не убила, она их переместила в, в их домик, сделала им специальный домик, в котором клопы себя чувствовали, как в раю. Муравьям построил большой муравьиный домик, где они могли тоже себя отлично чувствовать, чтобы не мешали зверям, зверям жить и не кусали их. Птички радовали жизни, большущий домик себе сделали из веток. Савар благодарила козу за то, что она хорошая. Сделала большущую постель на всю, на весь лес коза через время. И все могли спать прямо в лесу. Построила купол, который могла сложить, могла открыть. И все получилось так, что весь лес это гигантский дом для зверей. Все могли там прекрасно спать. Всем было хорошо. И даже в самой козе было хорошо. Она могла лечь прямо посреди леса, как все остальные звери, и поспать. Все легли сейчас и начали играть в догонялки. Прямо в лесу, прямо в постели. Потому что весь лес это постель. елки прямо, правда, были вырезаны дырки для них специально. Потому что елки и так всю свою жизнь спят. Но они могут листики выпускать, иголки, если это елки. Могут хорошо отдыхать Все отдыхали в лесу, все радовались Грустных настроений вообще пропали Все грусть И непонятно чем заняться исчезло в этом лесу Страх исчез И коза начала петь песенки На весь лес Всех радует своим голосом прекрасным Через время все успокоилось все, Потому что ночь настала И все от такого хорошего дня Решили поспать Был, э, Весна Веселушка конец глава семь конец.